Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычное интервью. Назовем его интервью в масках. Мы сегодня будем говорить о добровольчестве, о благотворительной деятельности, о волонтерстве. Сегодня у меня в гостях волонтер. Волонтер со стажем. Это студентка Клумбинского государственного университета Надя Хаджинова, которая является на сегодня волонтером. Но я бы хотел немножко рассказать предыстории. Когда у нас объявили карантин в республике, то я, как и, наверное, многие другие жители нашей республики, хотел чем-то помочь и зашел на сайт Добровольцев России, и зарегистрировался в качестве добровольца. И попозже, там, через два-три дня, я узнал, то, что у нас существует штаб помощи, который под названием «Мы вместе». Я пошел туда и прошел на сто раз. Стал волонтером и там познакомился. Вот, и именно там я познакомился с Надей. Нас определили с ней в команду специальную, в которой мы вместе развозим продукты, лекарства. Ну, помогаем пожилым гражданам. Ну, Надя, ну давай сразу перейдем. Я знаю то, что у тебя вот период нашего общения. Я знаю то, что у тебя очень огромный опыт, очень, очень большой опыт. Ты очень долго. Занимаясь волонтерством, ты знаешь, что, что это... Ну, знаешь все фишки вот эти волонтерские, ты везде, где только не была. Я бы хотела поговорить об этом. Вот с чего? Почему ты решила быть волонтером вот в самый первый раз? Ну, для начала здравствуйте, добрый день. Меня зовут Надя Хаджинова, я являюсь студенткой Каммусского государственного университета, четвертый курс. Волонтером являюсь я уже, можно сказать, официально с семнадцатого года. Это все началось со Всемирного фестиваля молодежи студентам, где я уже была волонтером. Волонтером материально-технического обеспечения. Там у нас, можно сказать, я только-только окунулась в мир волонтерства, для меня это было впервые. Ну а дальше там уже пошли более крупные мероприятия. Также я участвовала не только, например, в чемпионате мира по футболу в 2018 году, но и у нас в Калмыкии проводилось масштабное мероприятие. Это чемпионат мира по боксу среди студентов, где съезжались нам с других стран такие же студенты, как и мы. И первое, что встало для нас, это общение, интересное общение с другими подростками, такими же, как и мы. Но у нас был именно взаимосвязи английский язык. То есть волонтерство это не только хорошее знакомство, но и, конечно же, мы подтягиваем английский язык. То есть на этих мероприятиях ты еще усовершенствуешь свой английский, да, это, Да. Примерно? И, конечно же, благодаря этому волонтерству у меня есть очень много друзей, не только в республике, но и в России. Поэтому это для меня очень интересно. И вот так вот. Выезжаю на разные мероприятия, даже вот по республике у нас были мероприятия, это бокс, борьба. Также я в них же участвовала, являюсь активистом университета уже с первого курса. И, конечно же, все это пошло, можно сказать, еще со школы, потому что там мы тоже были очень активными ребятами. И для меня волонтерство – это, как можно сказать, уже часть жизни. Когда я уже в период пандемии узнала о том, что у нас формируются волонтеры по всей России, ну и мне стало интересно, если у нас бригада волонтеров в Калмыкии, увидев на сайте Добровольцы России, тоже. Давай пока не будем говорить о акции мы вместе, поговорим угу. вот, во, во, во, вообще о волонтерстве. Вот. Мне бы хотелось, чтобы ты остановились, чтобы ты остановили поподробнее. Вот. Где ты была? Путь? Нет, где ты была вот, благодаря вот, волонтерству? Куда ты ездила там? Угу. Какие мероприятия посещала? Ты сказала про, про чемпионат мира. Ты в каком городе была? На чемпионате мира по футболу я была в городе Москва. Это, можно сказать, эпицентр этого мероприятия был. И я работала в аэропорту Шереметьево. У нас задача была встреча, и, провож... и мы встречали и провожали гостей. Также разные, это были директора ФИФА, это были команды футбольные. Ты видела футбольный звезд? Да, я видела некоторых футбольных звезд, но честно, я далека от футбола в плане того, что я не знаю всех футбольных звезд, прям которые мало известны или больше известны. Я просто была волонтером данного мероприятия. У меня не было какой-то такой вот именно задачи, цели, какие были у других волонтеров, например, увидеть своего кумира. Нет, для меня это просто было как посмотреть изнутри на мероприятие такого огромного масштаба. Кроме того, что вы встречали Звездам, ну, гостей Чем ты еще занималась на чемпионате мира? Также мы еще иногда ходили на стадионы Помогали, это была навигация То есть как только начинается матч футбольный Там же нужно было сначала показать вот Некоторые приезжали на метро От метро там, до стадиона была навигация Мы волонтеры помогали всем пройти куда правильно Потом мы работали с билетами То есть рассадка Чтобы они все сели на свои места потому что стадион огромный и порой в нем теряешься. Для этого есть волонтер-навигации, которые помогают именно найти свое место и, ну как, и не потеряться в этом большом стадионе. То есть это было были специально организовано волонтерское движение на чемпионат мира, да? или, оно, или оно есть всегда вообще вот в России? Просто сейчас мы вот находимся на сайте добровольцев, и там порой бывают, как сказать, Заявка. Мы подаем анкету на это мероприятие, и дальше уже происходит отбор. Там мы проходим по скайпу обучение. обучение. Также у нас обучение по тестам, по английскому языку, по русскому языку. Как бы показывая, что у нас уровень владения языком соответствует данному мероприятию. Тебе понравилось участвовать в чемпионате мира качестве волонтера? Да, мне очень это понравилось. помимо того, что мы работали не только с гостями, звездами футбола, но и с болельщиками. Это, мне кажется, самая позитивная сторона мероприятия. Это мы увидели болельщиков из других стран, как они болеют за свою страну, как они приезжают в другую страну, чтобы поболеть за свою команду. Эмоции. Это положительная буря положительных эмоций в плане того, что вот они рассказывают, мы делимся друг с другом как, что, какие достопримечательности, куда лучше съездить, что посмотреть. И просто вот от общения с людьми уже как-то получаешь гамму положительных эмоций. Уставала. Ну да, был тот факт, что уставали, но именно вот это вот предвкушение мероприятия или же сам факт общения, оно подстегивало идти дальше, идти на смены, вот это все с удовольствием, как говорится, проходить. Кроме этого, где была еще в качестве лантера? А, так, еще было вот недавно в августе 2019 -го года на чемпионат, на... WorldSkills Казань, это по мастерству профессиональному был чемпионат, также там съезжали со всех стран, и самых самые лучшие выбирались. Это шло все по профессии. Там были у нас да, профессионально все представлялось по профессии, и очень было интересно. Также такие же почти функции, это навигация, это именно помощь на самих кластерах, то есть у нас были там кластеры. В которых организовано несколько площадок. И есть волонтеры-площадки, которые помогали самим участникам. А там я уже была как волонтер навигации. Помогали пройти, где какой кластер, что в этом кластере, какие площадки. Вот. И там же это все я езжу не одна, я езжу с другими волонтерами. У нас формируется команда волонтеров с колмыки, и мы ездим на мероприятие. Это те, например, кто мы прошли обучение, прошли все эти этапы и нас пригласили. Мы собираемся вместе и едем, можно сказать, одним рейсом. Отлично. Кроме этого еще какие-то мероприятия? А, ну можно сказать, и есть у нас в Калмыкии, в Листе проходили мероприятия по борьбе, по боксу. Это тоже вот, это, мне кажется, самое лучшее мероприятие, потому что мы могли поболеть за наших калмыцких спортсменов. спортсменов. Да, то, что вот они показывали, как нужно бороться за победу, это... Мы просто не только были волонтерами, но еще и болельщиками, можно сказать, данных мероприятий, потому что хотелось тоже поболеть за своих, это вот начинается азарт, начинаешь вот болеть полностью всей своей душой за спортсмена Клонницкого. – Вот ты говоришь что что то, а вот, что ты выезжала, mm -hmm. это кто спонсирует? Ну едем мы. К те же работ... кто, организации, которые проводят вот, эти да, чемпионаты все как-то не... Но на некоторые мероприятия нас целенаправленно направлял Республиканский центр молодежи. То есть вопрос такой, тратят ли волонтеры свои деньги, чтобы там участвовать да. в мероприятиях, чтобы быть волонтером. На Тратит? тратить некоторые. Вот я лично свои ресурсы тратила, именно денежные, на то, чтобы попасть на мероприятие. Например, то же самое мероприятие в Казани. Я поехала за свой счет. То есть это всего лишь, например, оплата за дорогу. Оплата за проживание, питание и нахождение в том городе это все за счет мероприятия, идет за счет организаторов. Понятно. Ну давай вернемся к нашему сейчас с тобой движению, да, к волонтерству. Вот, кстати, Надя настояла на том, чтобы у нас эфир был в масках. Я хотел провести без масок, но вот Надя очень такой строгий человек. И настояла на своем, и вот мы проводим маски. У каждого волонтера также должен быть свой бетч и паспорт, который мы всегда носим с собой. Это чтобы люди удостоверились в том, что это правда. Мы волонтеры, акции, мы вместе. И никакие не мошенники, мы помогаем людям. Ну, как ты решилась? Я понимаю то, что быть волонтером на чемпионате мира, там, на чемпионате мира по, там, по боксу или где-нибудь на другом публичном мероприятии, это не вызывает никакой, не предусматривает никакой опасности жизни и здоровья. Тем более, ты понимаешь, то, что сейчас под, под угрозой не только жизнь и здоровье, например, твоя, да, как человека, но и твоих родных и близких, с которыми ты проживаешь. Почему ты решилась пойти именно волонтером в период пандемии, стать участником акции «Мы вместе»? Ну, во-первых, начнем с того, что когда я подавала заявку на данную акцию, то я не задумывалась о том, какой вред это может мне принести в плане здоровья. Я просто подала сначала, а потом уже, когда я сказала родителям, что я стала волонтером данной акции, они, конечно же, меня предупреждали о том, что это опасно. Сначала, конечно же, против были, а потом уже, подумав за и против весик. Все, они уже, можно сказать, дали добро, и я уже пошла на эту акцию. Но, конечно же, присутствует риск здоровья не только моему, но и моих родных, моей семье, потому что я проживаю с ними. Но у нас в штабе, конечно же, выдаются маски, антисептики, перчатки. И каждый раз мы все это вовремя меняем. И если, конечно же, лишний раз вот ничего сказать, точнее так, если придерживаться полных этих правил, то, думаю, можно минимизировать риск. И поэтому, можно сказать, где-то в процентов 70, я уверена, что какой-никакой, но я в безопасности. Помимо того, что я соблюдаю все эти предостережения и, можно сказать, уверена в том, что мои близкие, они в безопасности. А как отнеслись твои родители? Как вот, я не знаю, я разрешил бы своим детям, но... Вот я не знаю, честно, дорогие друзья, вот как твои родители отнеслись к тому, что ты пошла волонтером в вот такой опасный период? Ну, говорю же, мои родители, они очень с опаской отнеслись к именно данному моему шагу, потому что это опасно, это очень опасно для здоровья. Но потом уже, когда я с ним поговорила, то, что я хочу помогать в это время, трудное очень время, Именно желаю помочь всем, кто нуждается в нашей помощи, а именно пожилые люди и маломобильные граждане, ради которых создавалась эта акция. Я, не задумываясь, можно сказать, пошла на это. И родители, конечно, сначала были против, а потом уже, вспомнив, что я активист университета, что я уже волонтер не первый раз, не первого мероприятия то они уже отпустили меня но конечно же предостерегая меня то чтобы я можно сказать придерживала всех правил сейчас нужно побеждать и уточнить у заявителя тут написано что помощь оплате на руках нужно уточнить это поехать по адресу или же как-то возможно по-другому сделать Давай, начнем, пока, я вам да я пока звонила мне тут не отвечает Думаю, тогда мы поедем пока 24 часа, там же очередь всегда бывает. И возьмем мясо. Отлично. Давай вот, вот штаб. А -а -а. Вот у нас есть региональный штаб. Мы вместе. Я бы хотел чтобы ты рассказала там, о субъектном составе, да, какие люди-то находятся. Вот я только что предисловии сказал, то, что очень много было. Ну, есть молодых людей. Вот мне хотелось, чтобы ты подробнее об этом рассказал. Кто? Там, угу. какие, какой возраст в основном, студенты, там кто-то, рабочие, работающие граждане, вот об этом хотел послушать. Ну именно возрастная категория, это самая большая возрастная категория, то есть у нас большее количество, это, конечно, студенты. Мы как студенты, более молодые, нас, конечно же, больше, но есть и разных возрастов волонтеры, это старше нас, которые находятся им и за 30 лет, и за 40 лет есть. Как бы нас объединяет просто одно именно это движение, акции «Мы вместе». И мне кажется, для нас нет сейчас какого-то ограничения возраста, мы просто движемся ради одной цели. А именно в нашем штабе есть три функционала. Это вот наш функционал, непосредственно выездная группа, то, что мы осуществляем заявку заявителей, покупаем лекарства, продукты по данным заявкам и отвозим их уже по адресам. Также есть волонтеры штаба на замере температуры, которые следят за нашим здоровьем, то есть каждый раз, когда мы возвращаемся в штаб, мы замеряем свою температуру. Обрабатываемся, снимаем все вот наши перчатки, маски после каждого, после каждого выезда. Также нам... надеваем новые. Да? да, и надеваем новые. Также нам волонтеры штаба выдают с собой. Маски, перчатки и антисептики, чтобы мы вовремя сменяли свои перчатки и маски, если мы, например, у нас очень много заявок бывает. То, что у нас очень много заявок, и мы уезжаем на несколько часов. А так как, как мы помним, что маску нужно менять через каждый час, мы это все производим, можно сказать, в своем порядке. Ну и самые первые волонтеры, это волонтеры, которые принимают заявки. кол центр кол центр наш, да. Это, можно сказать, вся голова нашего движения, то, что ребята принимают правильно заявку, все вот это вот уточняет у людей именно, какие именно лекарства нужны, в какой именно бывают аптеки приобрести. И далее уже направляют эту заявку на нас, на выездную группу. Нам всегда дают с собой маски, перчатки, чтобы мы меняли на каждую выезд, и пакеты, куда мы складываем уже использованные маски и перчатки. Также нам дают дезинфектор для рук, чтобы мы обрабатывали не только свои руки, но и, конечно же, то, что мы возим, например, продукты. Ну, а также хотела подчеркнуть то, что в нашем региональном штабе волонтеров очень много с разных организаций. Мы не только просто пришедшие, например, просто увидели объявление и пришли. Нет, есть еще волонтеры с других организаций, которые тоже неравнодушные пришли на это движение. Ну, ранее были волонтерами ребята тоже пришли. Да, также есть ребята, которые и со мной ездили на многие мероприятия, и также мы вместе пришли на данный штаб. Ну да, мне иногда скажут, там какие-то специальные люди. Давай поговорим, вот ты сейчас рассказал о том, что там лекарства, продукты. Давайте поподробнее поговорим, например, как осуществляется заявка у человека, пожилого человека на обеспечение, на доставку ему лекарств. Так, у нас сейчас есть две заявки, это в центре, центральный рынок, купить мясо и аптека 24 часа. Думаю, начнем с аптеки 24 часа, чтобы это все купить. Там бывают очереди большие. И потом все это 20, надо на скрип... 20? На именование, что ли, купить надо? Нужно 19 именований, 20 это маски, которые попросили две штуки у нас, многоразовые. А потом куда мы едем? Потом мы отвозим это на скрипке, и здесь на 10 микро мясо телятина купить на 10 мг. Нет, нужно купить в центральном рынке мясо, кость и мякоть и отвести это на 10 Четырнадцать 14. -а. Все, отлично, я едем. Так, именно на доставку лекарств. Бывают многие это заявки, например, один вид из заявок на лекарства – это забрать рецепт больницы, обменять рецепт в аптечном пункте на бесплатные лекарства и отвести уже к заявителю. Бывает такой вид. Есть еще просто а, получили список по заявке, и по этому списку поехали уже в обычную аптеку и приобрели уже лекарства за счет заявителя, за счет средств заявителя. А, и, конечно же, опять это все отвозится адресату. А, именно что касается лекарств. Ну, конечно, там очень много нюансов, например, это дозировка лекарства или же количество какое лекарство, и некоторые из них очень бывают дорогие. И порой мы ездим в несколько аптек, чтобы сравнить цены и взять более дешевый вариант, потому что пожилые люди, как бы средства ограничены у них. Ну, все, что касается лекарств, именно осуществляется в таком порядке. Как осуществляется доставка продуктов? Доставка продуктов. Доставка продуктов осуществляется таким образом, тоже, что с колл-центра у нас приходит заявка, все, все позиции описаны максимально, и мы уже, забирая заявку, едем в определенный магазин. Это может быть у нас в листе кит, магнит, пятерочка, но ну, такие вот именно сетевые магазины, в которых продукты могут быть где-то по акции, где-то по скидке. Определенный продукт мы покупаем, если у нас что-то не, не, не бывает в данном магазине, мы просто берем и начинаем звонить заявителю, чтобы уточнить, устраивает ли это цена человека, или же, если нету этого продукта, то какой-то другой взять на замену ему. Уже когда все мы по списку купили, все куплено, мы опять же прозванием людям заявителям и отвозим это все но прежде чем приехать конечно же на адрес мы прозвоним и спрашиваем если у человека маска если есть то чтобы они ее одели перчатки маску так как нужно обезопасить не только себя но и заявителя чтобы был безопасный контакт да какие сложности бывают с. мы с тобой понимаем мы с тобой это видели я хотел бы, чтобы ты рассказала о том, что какие сложности, какие нюансы бывают. Ну, у нас же пожилые люди, как с да. ними. Вот какой бы ты случай бы хотел бы выделить, который вот, тебя удивил, там, возмутил или обрадовал так вот. данных случаев очень много за, вот, можно сказать, за этот короткий промежуток времени, пока работает наш штаб. Случаев разных много. Это и положительные, и отрицательные, но есть именно Такие случаи у нас то, что бывало, поступали звонки и заявки от заявителей именно на нашу бригаду. То есть их устраивало, как мы осуществляем их заявку, и им хотелось бы, чтобы мы еще раз ее осуществили. Именно наша бригада. То вот. есть бабушка вот. хотела, чтобы Надя еще раз приехала. Вот так, да? Давай да, просто мне кажется, это именно доверие человека к нам. Потому что мы уже приезжали, мы уже можно сказать, разговаривали с человеком. Этот человек уже видел нас то, что мы правда волонтеры, что мы не обманываем бабушку, дедушку. И приезжаем именно, осуществляем заявку мы. И поэтому уже образовалось какое-то доверие к волонтерам. И уже у многих ребят есть такие заявки, когда просят именно их выехать на данного заявителя. То есть персональный волонтер получается? Да, можно сказать так. Но также бывают и, например, когда вот рецепты, то, что не бывает данного лекарства, мы приезжаем, объясняем, но, конечно же, некоторые пожилые люди думают, что это в наших силах взять ему лекарство. В некоторых случаях мы не можем в этом помочь, потому что существуют очереди по лекарствам бесплатно, и пытаешься вот объяснить человеку, что сейчас, в данный момент, не могут его выдать, но выдадут, возможно, позже. Ну, иногда бывает сразу понимают люди, а бывают ну, не с первого раза. <свят> И приходится повторно объяснить еще раз. Я помню этот случай, да. Вот, да. давай поговорим о том, как люди относятся. В основном, как люди относятся к помощи. Вот, вот мы выдаем, вот ты сама относишь лекарства, относишь эти пакеты. Как люди относятся, что люди говорят в основном в целом. Ну, в целом, в основном, люди говорят именно слова благодарности того, что мы им помогаем, приезжаем на адреса. То, что от, ради их безопасности, чтобы они не выходили из дома, мы осуществляем эти заявки. Конечно же, почти, можно сказать, 98% наших всех заявок, это, конечно, все благодарят, говорят спасибо. Но бывало и, например, когда и ругались на нас пожилые люди, но это конечно небольшое недопонимание было именно по заявкам, но это также, можно сказать, рабочие процессы, можно сказать, какие-то рабочие нюансы нашей деятельности. Да, просто еще некоторые люди думают, то, что волонтер за это получает деньги, это их работа и вот так вот, тут то, тоже то ну, да, бывает случай. такое, что говорят, волонтер должен, волонтер обязан. Как бы я вам сказала, вы мне прям приобретите, принесите. Да, есть такие моменты, но сейчас уже показывает то, что это все делается у нас на добровольной основе. Мы пришли просто туда помочь, не за какие-то материальные ценности. Нет, мы просто пришли помогать пожилым людям, мол, мобильным гражданам. А бывают ли такие моменты, когда -то такой заявитель, что начинаешь еле сдерживаться. Ну, бывает, да, бывает. Я же говорю, что вот у нас есть разные люди, которым нужно по нескольку раз объяснять одну и ту же информацию, но бывает, человек хочет доказать, что именно он прав, и не слушая нас, начинает кричать. Да, бывает такое, что немного понервничаешь за одну заявку, за одну, за две, так тоже бывает, нервничаем, но, конечно же, пытаемся сдерживаться максимально, потому что мы понимаем, что это люди пожилые, и некоторые в силу возраста начинают немного злиться на нас, на молодое поколение, то, что мы их не понимаем, мы их не слушаем э, и тому подобное. Бывают такие негативные ситуации. Ну да, отлично. Вот кого бы ты вот из штаба, ну там вроде все знают другу, да, угу. и, тем более ты еще каждый день уходишь, кого бы ты из штаба хотела бы выделить вот, вот из нас. Я, я думаю, этим людям будет приятно это послушать. Вот. Из волонтеров. Ну, именно если из всех волонтеров выделять, это, мне кажется, будет немного нечестно, потому что мы выполняем каждую свою работу и в каждой своей работе ас, мастер, как бы просто мне повезло. Я побывала на всех трех позициях волонтеров: волонтер штаба, волонтер меры температуры и выездная группа. Так что вот побывала во всех этих трех видах волонтеров, я увидела у нас то, что ребята в своем деле они мастера. И поэтому выделять кого-то, это было бы нечестно по сравнению с другими. Поэтому все волонтеры, которые находятся в нашем региональном штабе, региональном волонтерском штабе помощи пожилым людям и маломобильным гражданам акциями вместе, они замечательные люди, и я бы хотела их всех выделить, потому что в данный период непростой, они вышли и помогают. Некоторые даже совмещают волонтерство с работой. Да, я знаю очень много. Вот. и как бы им не мешает одно другому. А студенты сейчас, помимо вот того, что мы вот выходим на волонтерскую деятельность, у нас есть еще и дистанционное обучение, которое тоже нужно выполнять вовремя. И все ребята, они все вот эти все свои дела совмещают, и они вот, это самые крутые, можно сказать, люди, которые не жалея себя, просто работают на... по инициативе своей. Да, это очень круто, я с тобой согласен. Ну и в завершение мой традиционный вопрос, пожелание, что бы ты хотел пожелать подписчикам нашим, зрителям нашим, такой непростой период. Ну, в такой непростой период хотелось бы пожелать то, чтобы все придерживались социальной дистанции. Конечно же носили маски, перчатки, это обязательно, чтобы не выходили, конечно же, в такой опасный период на улицу. Потому что, конечно, понимаем хорошая погода, весна, надоело уже дома сидеть, но нужно всего лишь все это перетерпеть. Если мы сейчас это все перетерпим, то дальше нам уже будет легче, и, конечно же, у нас карантин отменят. Все уже, все будет хорошо, здорово, и мы также вернемся в свое привычное русло. Просто нужно немного подождать. Здравствуйте, меня зовут Шураева Екатерина, я студентка и с недавних пор являюсь волонтером. Я очень рада, что у меня есть возможность помогать нашему старшему поколению в это нелегкое для всех нас время. Меня зовут Донара, я студентка Калмыцкого государственного университета. Я стала волонтером, потому что в это сложное время Люди должны думать друг о друге и помогать, если есть такая возможность. Меня зовут Виктория Мацакова, я куратор правильного питания и фитнес-инструктор клуба «Преображение Новое Я». Моя миссия – помогать людям, я решила вступить в ряды волонтеров. Меня зовут Оля Владимирова, я студентка. Ранее я никогда не была волонтером, но сейчас, в период пандемии, я решила помогать пожилым и нуждающимся в этот непростой период. Сенглеева Баира, я преподаватель Калмыцкого государственного университета. Проявив свою гражданскую сознательность, я пришла в волонтерство. Я являюсь волонтером выездной группы, работаю в паре с новым Сотом, и мы выезжаем на заявки. Здравствуйте, меня зовут Угдеева Мланга, и сейчас я учусь на пятом курсе. Я решила стать волонтером, потому что, несмотря на то, что сейчас все мы находимся в опасности мы не должны забывать о том, что мы люди и оставаться людьми в такой сложной ситуации. Правильно, ты как министр здравоохранения говоришь. Итак, дорогие друзья, это у нас был разговор о добровольцах, о волонтерстве. У нас в гостях была волонтер со стажем, это мой шеф, как я называю, Надежда Хаджинова. Спасибо тебе, что пришла, что уделила время. Рассказать нам о волонтерстве, я, то думаю, я думаю, что это будет полезная передача, поскольку мало кто знает. А еще, кстати, у нас волонтерство отрегулировано на законодательном уровне, за это закон о благотворительной помощи и добровольцах скобках волонтерстве. Так что, дорогие друзья, еще раз у нас огромная просьба с Максимом. Смотрите наше видео. Если они вам нравятся, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Давайте с вами наладим обратную связь. Нам очень приятно их читать, смотреть. Мы на них отвечаем. Спасибо, до свидания.